Всем привет, друзья! С вами Павел, и мы находимся в Черногории, в ее столице Подгорица. И сегодня мы заглянем в гости к форекс-брокеру Amarkets. Черногория – это очень и очень молодая страна, она является страной всего лишь 2006 года. Население всего-навсего 600 тысяч, для сравнения в Челябинске два раза больше. И пара интересных фактов. Здесь официальная валюта евро, но ввели ее без согласия Центробанка европейского центробанка, поэтому все евро привозное. И здесь нет Макдональдсов и фастфуда вообще. Также Черногории принадлежит доменная зона в которой насчитывается уже более 230 миллионов сайтов. Ну что, пойдем? Павел. До встречи! Взаимно! Проходите! Артем, есть пара наболевших вопросов от трейдеров? Давайте выясним, как все на самом деле. С удовольствием помогу это сделать. Так, первый вопрос и главный вопрос. Правда ли все сделки выводятся на межбанк? Или все-таки кухня? в рамках компании Markets есть несколько методов, сценариев либо скажем, направлений, которые используются для того, чтобы поставить клиента на хедж. Это может быть перекрытие по отдельному инструменту. Например, если бы мы рассматривали валютную пару, то в этом ключе я бы не стал говорить, что это отдельный инструмент. Отдельным инструментом в рамках валютной пары является отдельный актив. Первый вид перекрытия. Сразу к примеру предлагаю. Клиент открывает сделку покупка евро-доллар, а другой клиент открывает сделку продажи евро-иена. Здесь ежу. Понятно, что в обоих случаях в основе сделки находится 100 тысяч единиц базовой валюты в евро. Да, как мы поступим в данном случае, если мы говорим о солидных объемах, и если мы понимаем, что нету э, в рамках нашей системы, ордеров, встречных по параметрам, таких же, скажем так, солидных объемов. Нам нужно открывать эти сделки тоже. Но зачем нам открывать и первую, и вторую сделку, платить в первом случае с проекта, во втором случае с проекта, а впоследствии, если сделка будет несколько дней, свопой. Мы можем поступить хитрее. Евро, доллар и евро-иена, их можно закольцевать одной валютной парой. Доллар и иена. И достаточно на межбанке у нашего контрагента открыть с небольшим... Коэффициентом в данном случае, если бы это был один лот по евро-доллару и один лот по евро-иену, можно было открыть примерно 1.1, 1.15 лот по доллару-иене. То есть мы экономим на спреде, на будущих свопах, наверное, на комиссии. И, разумеется, мы полностью снимаем себя риски. То есть минимизируем их в прямом смысле до нуля. И второй способ, он более распространенный, я признаю, что и в рамках компании Амаркетс он является более распространенным, это анализ нет позиции, когда мы смотрим на совокупный перекос и принимаем решение уже о перекрытии, отталкиваясь от позиции по нет. Пример тоже евро-доллар, продажа 600 лотов, покупка 400 лотов, обычная ситуация, ну евро-доллар просто самая ликвидная валютная пара, она mm -hmm. пользуется самой большой популярностью. То есть, опять же, возвращаясь к перекрытию, нам нужно на межбанке открыть 600 лотов ну, покупка и 400 лотов продажи. Ну, зачем это делать? Если есть нет, который составляет всего лишь 200 лотов, 200. да, и чтобы снять эти риски, мы вместо того, чтобы вместе с клиентами покупать 600 лотов, продавать 400 лотов, открываем просто в продажу еще 200 лотов. То есть, фактически, вместо 1000 лотов чтобы минимизировать все риски, нам требуется всего лишь 200, то есть цифра в 5 раз меньше. В зависимости от того, какие перекосы мы устанавливаем, это все, скажем, внутренняя информация. Департамент риска, с вашего позволения, раскрывать ее не буду, потому что что-то должно остаться в тайне. Есть перекосы определенного рода, есть расхождение, есть рыночная ситуация конкретная, которая складывается на площадках. На основании этого мы принимаем решение, какой из механизмов хеджирования задействовать, срабатывать триггеры, мы, собственно, как раз начинаем хеджироваться. При этом, еще раз повторюсь, минимизируются риски, мы тем самым позаботились о завтрашнем дне, мы ни в коем случае не позволяем рыночной ситуации повлиять на стабильность нашей работы, никаким образом сказаться на нашей репутации, в общем, все живут спокойно и нормально. Минимизация рисков, хеджирование позволяет улучшать явно торговые условия, это тоже очень важный момент. И может быть еще более важный момент, когда из всего этого вытекает последующая лояльность, рост лояльности со стороны клиентов, которые, как вот говорил один мой коллега, превращаются и становятся не просто клиентами а на определенном этапе даже фанатами брокера и бренда, в данном случае, markets. Поэтому риски контролируются. Еще раз повторяю, что если компания на рынке присутствует долгое время, это значит, то, что в этой компании есть как минимум нормально функционирующий департамент хеджирования, департамент риска, есть нормально работающий дилинг с абсолютно тотальным контролем за всем. Это значит то, что брокер не берет на себя риски. Я не могу сказать, скажем, про новые компании, которые только появляются. Я считаю, что от них держаться нужно подальше. Но нам идет второй, десяток, нам, нам идет второй десяток лет. И если бы были какие-то прецеденты того, что у нас проблемы с платежеспособностью, это бы как сарафанное радио. Расходилось бы, разносилось. И, брокера бы просто не стало через несколько дней. Таких прецедентов нету. Это еще один низкий поклон ребятам из департамента из департамент риска, которые адекватно оценивают ситуацию и видят то, что происходит. Хорошо, Артем, спасибо за честность. Давайте двигаться дальше. Как мне, обычному трейдеру, будь уверенным, что брокер меня не кинет? Вот я завел деньги, нажал кнопку, цена выросла. Я заработал, еще раз нажал на кнопку, цена снова выросла. Вот как мне быть уверенным, что а, мне выведут все деньги, меня не кинут, не обманут, вообще, что все это не лохотрон? Ну, нормальный вопрос, он нормальный со всех сторон, это действительно то, что волнует всех. А, ну, я думаю, что не совсем правильно задавать его брокеру, который не месяц на рынке. А, Согласен. Ну, потому что если бы... Были сомнения, у нас не было бы такой клиентской базы. Мы бы не существовали столько лет. У нас не было бы такой репутации. Ваши деньги вы получите. И как бы это ни ну, звучало, очень часто вот вопрос подобного формата задают с плоскости того, откуда вы возьмете такие деньги, откуда вы возьмете миллион, который я заработаю. Да. Но ну, вы же понимаете, что... Вы эти деньги заработаете и получите. Если вы заработаете миллион долларов, поверьте, вы гораздо раньше, чем придете к миллиону долларов, уже будете работать на полноценных площадках ликвидности на межбанке. Вы будете зарабатывать эти деньги только потому, что эти деньги будут терять другие трейдеры, которые вместо того, чтобы, как вы, к примеру, покупать евро-доллар, продавали. Это же замкнутая система рынок форекс с большим каналом, большим количеством каналов э, притока средств. Ну, деньги постоянно циркулируют от продавцов к покупателям, от покупателей к продавцам, э, от э, менее успешных к более успешным. То есть э, этот миллион долларов э, будет ваш только потому, что вы обыграете трейдеров других участников рынка на этот самый миллион долларов. И это будет просто еще одним доказательством того, что деньги циркулируют в нормальной финансовой системе. То есть я заработал миллион, вы его выведете? Мы выведем, если вы заработаете 10 миллионов и 100. Конечно. Хорошо, будем стремиться. Еще один очень популярный вопрос, который в связи с последними событиями: если в России заблокируют интернет, вот прям совсем Чемурнет ведут, как мне вывести деньги? Ну, я думаю, что те, кто озадачен этим вопросом, наверняка знают, ну, или должны знать, что такое VPN. Это частный, можно сказать, закрытый канал связи, который позволяет вам получить доступ к ресурсу, которые по каким-то причинам Заблокирован на территории какого-то регионального субъекта юрисдикции, либо, например, доступ к ресурсу компании, который просто не предоставляет услуги на территории данного рынка. Подключаете VPN, заходите на сайт и проделываете ровно все, что вас интересует, то, что вы привыкли делать тогда, когда не было проблем с доступом на привычной основе. Ну, а если прям совсем интернет заблокируют, и VPN заблокируют, и все, Северная Корея. Ну, я не могу допустить такого сценария. Это... Ну, я, честно говоря, тоже надеюсь, что до этого не дойдет. Да. И все мы будем продолжать пользоваться благами цивилизации. На новостях торговать даете? Конечно. Подключайте маркет исполнения и в путь. Только очень быстро поймете, что это не совсем прибыльная тактика и стратегия. Рынок очень быстрый, и... Не получая реквоты, трейдер сталкивается с другим негативным подтекстом текстом это проскальзывание. Я думаю, что люди, которые работают на новостях, они должны понимать, в чем заключается суть первого и второго вариантов исполнения и должны знать риски изначально, на которых они могут ну, погореть в этом смысле. Смотрите, у нас на сайте есть статья, где, в принципе, описывается, почему на, торг на новостях торговать не стоит. И главный ее суть заключается в том, что просто банально поставщики ликвидности, снижая свои риски, уходят с рынка в этот момент. И их остается меньше, и, соответственно, остается только матчинг внутри брокера и немножко поставщиков ликвидности. Из-за этого сильные э, расстояния Супрый. между ценами, спреды, раскальзывание и так далее. В да. целом это правильная то, информация, что сказал, да, абсолютно. Но это как раз и влияет на то, что клиентские ордера исполняются совершенно не по тем ценам на активном подвижном рынке, который хотелось бы видеть тому, кто проводит эти сделки. Но опять же, это, скажем, основа и теоретическая база работы финансовых рынков. Это нормально. Это, скажем, активность поставщиков ликвидности. Это те цены, которые есть, которые можно получить в условиях активного, тонкого, широкого рынка. Но это должность, нормальность, с которой просто нужно смириться. Да, просто э -э, с нами многие были не согласны по поводу этой статьи, что, мол, вы что-то там придумываете, оправдываете брокеров. Э -э, на самом деле все должно в любое время суток, хоть там кто что сказал, хоть какие нон-фармы работать тютелька в тютельку по той цене, по которой я нажал. Но, ну, к сожалению, реальность Совершенно а, иная. Да. И это иная. реальность, которую очень многие пытаются повернуть так, чтобы учить, в чем-то да, Ну, да. Я думаю, что, скажем, те времена, когда в брокерах видели мошенников, ну, они давно прошли. Мы сейчас работаем в одной общей системе, сейчас вообще нет таких понятий, как какие-то махинации, либо подводные камни со стороны брокеров. Я всегда, ну, меня озадачивают вопросы, которые связаны с тем, что не пускаете ли вы шпильки, но ну, это же бред. Как можно опустить шпильку, если вы можете тут же в моменте после этого инцидента сравнить цену с потоком десятка брокеров. других именитых брокеров, и вы увидите, что этих там цен нет. Но как мы в этом случае оправдались бы? Нет, конечно же. У нас есть, скажем, надзор со стороны Финкома, который наказали бы нас за это. И в любом случае при подобных прецедентах, даже если бы они вообще случались, мы всегда занимаем сторону клиента, потому что понимаем, что был какой-то ну, совсем не рыночный случай. И, ну, это форс-мажор, на рынке не стучается. но это ненормальность, и клиент от этого не страдают никогда. Да, шпилек в целом у брокеров уже последние годы очень-очень редко, и то, не знаю, Нерынчная котировка, случайность, даже mm -hmm. они не ожидают ее. Убирают да. их буквально там мгновенно. Mm -hmm. Почему центовики не сделаете? Были у нас центовые счета, были как раз в тот момент, когда мы нашли свою нишу. Это брокер самым высоким процентом успешных трейдеров. И обратили такое ну, внимание на следующее, что как только стали активно, скажем, пользоваться спросом центового счета, ну, статистика стала ухудшаться, и пришли к, наверное, единственному верному, правильному выводу, к которому можно было только прийти. То, что центовые счета – это постоянная работа с советниками, в основном. Да. И работа с советниками, она подразумевает, что прежде чем появится Грааль, нужно на тех же самых реалах откатать огромное количество параметров, отладить их, настроить и так далее. Прежде чем вырисовывается советника Грааль, приходится пройти путь неверных торговых решений, которые сказываются на результатах и, соответственно, то, что гробило нам статистику. Мы начинали с очень хороших показателей по проценту успешных трейдеров, после этого стали немножко откатываться, убрали, и все выровняло. Сейчас мы находимся, если вы не знаете, я отмечу, что процент успешных трейдеров – это то, чем мы гордимся. Это mm -hmm. то, что есть на нашей главной странице сайда. То, что зачем мы следим постоянно, сравниваем на ежеквартальной основе и сравниваем, между прочим, себя не с кем-то там, но вблизи региональных рынков. Мы сравниваем себя с самыми крутыми брокерами, как в поговорке в шахматах хочется стать умнее, играть с более умными а с соперниками». Мы сравниваем себя с Interactive Brokers, с One, с FxCM. И сейчас по результатам первого квартала, по проценту успешных трейдеров, мы находимся на втором месте, больше 40%. Это повергает в шок, в шок многих, поскольку все привыкли работать с концепцией и общим правилом того, что процент успешных трейдеров на рынке Форекс один, два. Но есть компании, которые создают инструменты, помогающие принимать более интересные, оправданные, взвешенные, прибыльные торговые решения. В общем, центровики – это сливаторы. Ну вот так, ребят, что поделать. У вас много клиентов, и, соответственно, такой же вопрос вот еще есть у нас вот, ребят. Может ли брокер видеть, на каком таймфрейме я торгую, какие индикаторы использую, какую я стратегию использую? Нет, не может. Если только это не работа а советников, либо каких-то скриптов, поскольку в случае работы советников и скриптов есть системные сообщения. Они в специальной строке администратора, менеджера. Идут с припиской комментарии о том, что это за работа. Ну, например, если, если трейдер работает со советником Илон, там будет простая проводка, что Илон и тот уровень, скажем, пласт, который открывается Илоном в данный момент времени. Индикаторы, их увидеть невозможно, но если только не преследовать какую-то особенную цель и через пароль инвестора зайти насчет счет клиента. Но мы этого не делаем, в этом нет необходимости. От советников вот, кроме Magic Number и комментарий что-то видно? Нет. Какое-то название эксперта, который стоит на графике, нет? Нет. нет. То Этой есть если у меня нет. в комментарии советника написано Граль, а это советник, я купил у Васи за 100 тысяч да. рублей, да. то я не раскрою, что это за советник? Брокер. Да. Я бы даже сказал, что были случаи, когда знали, что брокер видит название и писали матерные слова условно говоря это было смешно да хорошо может ли брокер менять цену на свое усмотрение или вообще отменить сделку менять цену на свое усмотрение ну, отчасти мы уже наверное поговорили про это то что конечно же нет может быть не рыночная котировка но это следствие форс-мажора с именно у поставщика ликвидности объяснить трудно появление шпилек они как правило признаются форс-мажором, и все клиенты, которые пострадали, они им компенсируют результат. Это факт. Нет уже тех времен, когда брокер использовал подобного рода случаи в свою пользу. По поводу большого количества клиентов, замечали ли вы какие-то интересные особенности поведения трейдеров, вот именно на большой выборке? Допустим, у какого-то американского брокера, сейчас точно не вспомню, было интересное исследование, что убыточные сделки в, след... в среднем держат два раза дольше, чем прибыльные. Вот угу. Замечали ли вы какие-то интересные такие фишки? Ну, если крупными мазками, могу сказать, что то, что обычные сделки держатся дольше, чем прибыльные, это не какое-то уникальное наблюдение, ну, это просто так устроена психология. Трейдер не закрывает в большинстве своих случаев, если это не какой-то системный подход, убыточные сделки. Всегда есть расчеты, надежда на то, что надежда. не просто отыграется выйдет в ноль, а заработает еще. Вот это, да, это общее правило, которое свойственно для всех а, трейдеров. Единственное, что из наблюдений, что мы отчасти конвертировали в отдельный продукт, который мы предлагаем даже, не просто в качестве личного пользования, а предлагаем нашим клиентам, это индикатор рыночных настроений, которые есть у нас, их несколько, но отдельный тип – это Кайман, где мы просто оцениваем, скажем, Общее позиционирование участников рынка в отношении будущего изменения цены. Мы оцениваем бычий сантимент, либо медвежий сантимент. И пришли к выводу, я думаю, что те, кто практикует такой способ подхода к рынку, к тому, что происходит с активом, я думаю, они согласятся, что каждый раз, когда на рынке складывается ситуация, что, например, 60-70% процентов трейдеров покупают, здесь важно отметить, что счет нужно вести обязательно по головам. Потому что отдельный человек это одно решение, на объемы здесь не нужно смотреть. Если 60-70 процентов ордеров открывают сделки в одном направлении, ну, как правило, они абсолютно уверены в том, что рынок будет либо расти дальше, либо падать. И вот в этот момент происходит разворот и рынок показывает кульбит и идет в другую сторону вот как раз в этот момент нужно подумать о том чтобы защитить нереализованную прибыль и подумать а также об открытии позиций в противоположном направлении вот кайман это не пиар никакой просто действительно говорю очень хорошо отрабатывается по паре евро доллар у него есть критические уровни как раз вот это 30 и 70 Если процент ордеров открытым в одном направлении достигает вот этих уровней это мощный сигнал на то что формируется как раз вот потенциальный разворот который может быть реализован И есть те зоны которые мы отметили 70 100 030 если кайман входит в эти зоны все это железобетонный сигнал. Опускать его невозможно. Сами себя не простите, если просто знаете это и не проведете какую-либо сделку. Я советую присматриваться, опять же, к тому функционалу, который доступен и кайман в пользовании всех. Ну вот по этой а, теме у нас... Ребята изучали 80% все-таки. 70% все-таки меньше вероятность. Вот когда 80% это бывает реже, но сильно надежнее. Ну, развороты ну, происходят. Да, согласен то, что вероятность ну, успешности это логично. сигнала повышается. Да. Да. Но вот э, критических уровней, как 0-100, вы должны ну, понимать, да. что ну, такого никогда не, не бывает. Знаю. ну Десятилетия. Хорошо. Что с криптой вообще? Будут ли снижаться спреды, что многих останавливало от торговли, собственно? И есть ли вообще трейдеры, которые именно торгуют, как на паре евро-доллар? Они а просто покупают и ждут ту муна? Скажу честно, что таких трейдеров нет. Даже работая с биржей, с брокером, условно говоря, все ждут только многократных иксов в расчете на то, что что-то вырастет. Особенно интерес к крипте растет каждый раз, когда биткоин переписывает свои локальные максимумы, как сейчас. Очень такая интересная тема. Я думаю, может быть, где-то там указать, что о биткоине будем говорить. Сейчас, действительно, вот последнее, на что я обратил внимание, последние часы, там 11 тысяч он тестировал. Угу. Ну, то есть, да, вот рост продолжается, снова возврат к хайповой теме. И мое субъективное мнение, то, что биткоин, он но ну, я абсолютно уверен, что имеет ряд преимуществ, которые помогут ему расти дальше. И сейчас вот я недавно готовил большую статью для Forbes, между прочим, как раз по теме того, что будет с биткоином, почему он сейчас пользуется спросом. Все бьют на то, что очень резонансная тема, связанная с запуском своей крипты, либо у Фейсбука. Я не скажу, что это определяющая тема, хотя признаю, что если все-таки финансовая комиссия в ну, США разрешат Фейсбуку создать конкуренты доллару, то интерес из-за охвата соцсети людей к крипте априори он вырастет многократно. И что-то обломится биткоину, как-то через какие-то транзакции, там интерес к нему вырастет. Я больше даже бы связал то, что сейчас мы наблюдаем на рынке криптовалют с торговой войной между США и Китаем, поскольку растут таможенные, импортные пошлины, растет соблазн попытаться сделать все, чтобы обойти их, и, соответственно, растет соблазм, перевести средства и поработать с теми активами, которые характеризуются децентрализованной и анонимной природой. Поэтому вот анонимность этого актива, как родоначальника всех индустрии сейчас, способствует тому, что он растет. Еще один момент в качестве преимущества биткоина – это его неинфляционную природу. Если мы будем сравнивать с традиционными валютными активами, которые, как я называю, обречены на инфляционное забвение, у биткоина есть явно преимущество. И вот тоже, зачем далеко ходить, ситуация с Венесуэлой. Международный валютный фонд прочит 10 миллионов инфляции. Это значит то, что сейчас, если вы хотите в Венесуэле купить телевизор, вам нужно загрузить деньгами вагон и отвезти их в местный супермаркет, который продает технику. И на примере Венесуэлы мы сейчас как раз видим, что деньги теряют единственное, что должны себя представлять. Ценность. Это ценность, да. И я тоже проводил исследования, обратил внимание, что каждый раз, когда в Венесуэле есть региональные венесуэльские площадки, Скриптой, каждый раз, когда там переписывается максимум пик по инфляции, растет спрос на биткоин именно в этот момент. То есть люди все меньше и меньше верят в то, что может что-то разрешиться с явной гиперинфляцией. И, разумеется, переводят в стеблкоины, как сейчас считают, что является биткоин. Я считаю, что биткоин – это будущий инструмент хеджирования, он в самом начале своего пути, но этот инструмент уже проявляет признаки того, что его будут пропагандировать как э, актив, который позволяет э, пересидеть смут. Но это новое золото, мы уже да, изучали, что если раньше во время кризиса в золото росло, то сейчас ну, золото тоже растет, но и биткоин вместе с ним. Ну, процентный proven. эквивалент золота выросло на, на 12%, а биткоин – 200%. Вот, пожалуйста, реклама, инвестирования. Ну, что тут все равно. Хорошо. Да. Вопрос по... МТ-4, МТ-5. Останется ли МТ-4 или только МТ-5, только жесткая смена поколений? Да, смена поколений проходит. Я когда-то познакомился с финансовыми рынками, работал только с МТ-4. сейчас понимаю, что наступит время, когда нужно будет все-таки перейти на МТ-5. Возможно, это переход будет болезнен. И протестуют только те, кто уже привык к МТ-4. Но поколение действительно меняются. МТ-5 дают больше возможностей. И МТ-4 сейчас потихоньку, скажем, уходит в тень, потому что минимальное обновление никаких новаторств, дополнений, которые внедряются в МТ-5, параллельно не делают для МТ-4. С точки зрения администрирования, не с точки зрения клиента, а с точки зрения брокера, который работает с автомобилем по обслуживанию клиентов, все очень скудно, все очень плохо, и это тоже в определенный момент затрудняет работу определенного формата. И я думаю, что пройдет, в принципе, совсем немножко времени, когда МТ-5 станет площадка номер один, а еще спустя некоторое время никто даже не вспомнит про МТ-4. Ну, посмотрим. Главное, чтобы МТ-4 совсем не отрубили, потому что жесткий переход... Жесткого перехода не будет, он же идет уже несколько лет. Я думаю, что если бы были возможности провести этот жесткий переход... И уже давно бы сделали, ну что стоит а просто перестать обновлять МТ4? Можно отключить, да. Да, ну сами так вот понимают, что на mt 4 работает подавляющая львиная часть трейдеров. Вот когда, но их все больше с каждым годом. Это факт, я могу вам сказать, как человек, который видит цифры. И смена поколений произойдет, как и во всем и всегда. Вы работаете во многих странах. Вот есть какие-то интересные наблюдения по странам, по именно национальным каким-то? Вот в каких-то странах трейдеры наиболее активные, пассивные, или в каких-то странах трейдеры наиболее прибыльные? Не по процентам, сколько заработал, а вот в процентах от прибыльных счетов. Вот. Есть такое, что, не знаю, в Саудовской Аравии в целом ну, понимают понял. рынок нефти лучше. Я понял. вопрос по поводу прибыльности, наверное, не стал бы привязываться к какому-то региональному субъекту, потому что в конце концов все будет упираться в простую человеческую сущность. Люди везде одинаковые, ну условно говоря. А вот по поводу того, где активнее, где менее Темперамент, активнее… Темперамент может быть что. Ух. Я да. Вот я ему задам. Согласен, согласен. Вот как раз есть Азия, которая выделяется с точки зрения того, что там очень активные трейдеры активные значительные на небольших депозитах очень часто используются советники. Я связываю это с ментальностью, может быть, с какой-то региональной прагматичностью этих трейдеров, потому что та же самая Азия уже не раз доказала, как, скажем, регион со своими трейдерами, что там не консерваторы там не работают с большими суммами, там готовы работать с маленькими суммами, но идти во банк всегда, то есть либо пан, либо пропал, небольшой риск, депозит там тысяча долларов, 10 тысяч долларов, но это колоссальная загрузка депозитов, это постоянная активность на счете, в расчете на то, что эту десятку можно превратить через неделю в сотку тысяч долларов. Ну, истории успеха не так уж и много в плане такого агрессивного ну, трейдинга. Естественно. А если взять, вот, например, даже вот страны СНГ, там консерваторов гораздо больше, большие депозиты, и я зачастую даже удивляюсь, насколько грамотным может быть трейдинг. Очень низкие риски, оборачиваемость капитала тоже незначительная. Поэтому я допускаю, что все-таки есть такое понятие, как какая-то региональная ментальность все-таки влияющие на решение. Очень, очень интересно. Я думал, в Азии наоборот, они все такие на философии спокойные, <свят> на цене, <свят> оказывается, нет. В <свят> Малайзии и Индонезии точно нет, да и Китай, наверное. Более агрессивный трейдинг. Интересно. А, и последний вопрос. За мобильным трейдингом будущее. Какой вообще процент э, трейдеров торгует вот именно через приложение, там, МТ-4, МТ-5, именно с телефона? Я думаю, что не думаю, а у нас это больше 50% уже. И серьезный рост произошел именно вот в последний год-два. Я лично практически не пользуюсь уже десктопной версией. Я обращаю внимание, ну то есть я, если я работаю с терминалом только через мобильное устройство, это максимально эффективно, максимально удобно, и ну, ты не отвлекаешься ни на что. Ты в моменте оказываешься в рынке без э, всяких э, тупых нагромождений в виде графиков и соблазна что-то там достроить. Ну а я вот человек старой закалки, наверное, я очень давно на рынке, мне вот эти вот огромные графики с индикаторы, какие-то штучки, тут настроить, тут наладить. Мне они милые, но вот, к сожалению или к счастью, таких людей, похоже, все меньше. Я бы даже сказал, что, возможно, если это какая-то система, она построена на определенном наборе параметров, индикаторов, в каком-то особом подходе. Но, в конце концов, человек, даже если принимает решение об открытии позиций, с десктопной версии, mm -hmm. он м, через какое-то время уходит в режим мониторинга просто за тем, что он делает. А режим мониторинга, он подразумевает ну, быстрый доступ У через мобилу. Потому что даже м, вот мои коллеги, но ну, они не достаются в моем смысле. И вот в нашем круге именно людей, которые работают на финансовых рынках, но ну, действительно это основное приложение, которое чаще всего используется. Я думаю, что трейдеры действительно по загрузке батареи посмотреть, приложение MetaTrader скидать больше всего времени. Мониторинг, контроль постоянно, особенно большие деньги. Согласен. Хорошо, Артем, спасибо большое за очень и очень полезную информацию. Я думаю, многие наши зрители подчеркнули много интересного, уж я точно. Еще ага, раз спасибо. спасибо за вопросы, очень интересные. Надеюсь, что помог.